Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Дорогие ребята и дорогие родители, мои рассказы на библи... библейские темы доступные и очень легкие. Они помогут э, сформировать характер вашего ребенка, чтобы он был честным на протяжении всей своей жизни. Итак, Бог переводится на английский как God. God. Начнем с первого предложения. Бог сотворил весь мир. God made whole. World. world God made whole world Он сотворил или создал цветы и деревья воды и звезды сотворить это made или можно перевести как create Он сотворил время прошедшее значит He сотворил made цветы и деревья the flowers And the trees Воды и звезды вот, And the stars Бог сотворил солнце, так что у нас есть дневной свет Так что в английском языке не переводится Можно заменить его русским обычным Бог сотворил солнце, поэтому у нас есть дневной свет но по-русски мы говорим, что Бог сотворил солнце так, что у нас есть дневной свет Итак, как мы переведем Бог сотворил солнце, поэтому мы имеем дневной свет God made the sun Бог сотворил, сотворил солнце So, поэтому we can have, мы можем иметь daylight дневной свет Солнце согревает нас, когда мы выходим на улицу в солнечные дни. The sun gives us warm. Солнце gives us, дает нам warm, тепло. Когда мы выходим, when we are outside. Когда мы выходим, он sunny на улицу, солнечные дни. Outside это а выходить на улицу буквально. When we are outside, когда мы выходим, on sunny, ну имеется в виду на улицу, on sunny days, солнечные саны. дни days. Спасибо тебе Бог. Thank you God. за, for буквально переводится за то, что creating за сотворение for за creating сотворение the world за сотворение мира creating the world and the sun и за солнце creating мы уже говорили это может быть и make сотворять создавать делать сделать можно заменить его и creating и этим же словом made, буквально making, первая форма глагола. Making. Thank you, God, for making the world and the sun. На этом, дорогие друзья, наш рассказ приближается к завершению. Перейдем к вопросам. Итак, дорогие друзья, кто создал солнце? По-английски это будет звучать who, кто создал, made, солнце, the sun. Ответ, answer, ответ, Бог сотворил солнце. По-английски это будет звучать следующим образом. God made the sun. God made Бог сотворил the sun солнце А кто сотворил цветы и деревья? По-английски вопрос этот будет звучать так Who made Кто сотворил the flowers цветы and the trees и деревья? Answer Ответ God made Бог сотворил the flowers, цветы, and the trees и деревья. На этом, дорогие друзья, наш рассказ закончен. Я желаю вам удачи, успехов. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии. Я желаю вам всяческих успехов, удачи, всего доброго. So long. Пока. Bye.